А скажите, можно ли выбросить десятокопечные монеты, находящиеся в доме? Если нет, что с ними сделать? Можно выбросить, они в доме не нужны. Такие десятокопечные монеты очень часто приводят к скандалам, чтобы скандалов не было, просто их выбросьте. Здравствуйте, добрый день. Можно ли спать с повязкой для глаз с цифрами 5782? Да, можно, да. Можно с закрытыми глазами, с повязкой, да.